Залог Качественные растяжки на петле глиссона – это долгая, очень хорошая разминка. Минут 10-15 постарайтесь размяться, покрутить головой, плечами, жгонку сделать. Не торопитесь тянуться на петле глиссона без разогрева тогда у вас протянется весь позвоночник и делайте все осознанно медленно тянитесь делайте это помаленьку ни в коем случае сразу не висите на петле присаживайтесь, создавайте натяжение и помаленьку прибавляйте первый день 1 минута второй день полторы минуты и так помаленьку, не торопитесь и тогда все будет хорошо и после растяжки на петле глисона обязательно ложитесь и восстанавливайтесь минут 15. Лучше это делать перед сном, сразу после растяжки ложиться и засыпать. Всем отличного настроения. У кого еще нет петли глисон, обращайтесь. У нас их целая гирлянда.